Го в Мердер Мистери снимем. Не я спать. Я не могу, я хочу спать. Ну, пш, ладно, я пойду. <свеч> Чего? <свеч> я с